Ну вот в этом помещении мы обычно работаем, сюда же приходят люди, Борис Леонидович Бухель их принимает, публикуем здесь наши материалы на mspring.online, здесь же у нас собираются волонтеры, вместе с ними мы придумываем какие-то невероятные штуки. В принципе, это вот такой вот маленький центр правозащитной жизни Могилёва. У нас, получается, были куклы, потому что мы хотели искусственно увеличить количество участников нашей монстрации. Мы просто сделали кук кукол из газет, наклеили на них лица известных людей вот, и стояли как бы вместе с ними, они тоже держали плакатики. А Николас Кейдж – это вот наш первый буквально вот черно-белый вариант, при помощи которого мы опробовали, каким должны быть... Какого размера должны быть головы у этих Когда вы сказали, что у меня семья, у меня дети, я же только что признал. Он плевать на честь, на долг, на, на присягу. Все. Человек стекленеет, глаза. Все. Но после этого он уже не разговаривать не хотят. Потому что иначе они просто тупо выполняют приказ. Да, мы все понимаем, но, но, но. Все заранее понимают, какой будет результат. Самые успешные страны соблюдают права человека. Если права человека соблюдают, это значит независимые ветви власти, суды отдельно, законодатели отдельно, исполнительная власть отдельно, друг друга уравновешивают, все работает и государство богатеет. А кто только начинает ради народа расстреливать людей, сразу экономика Самое первое мое требование, чтобы включили в Уголовный исполнительный кодекс обязанность соблюдать права осужденных. Жемчужного не пустили, Париенко в не пустили. Что толку ездить? Мы даже осужденных не видели. Где бы мы ни прошли пустые, это помещения были пустые. Только дежурные какие-то, а где-то что-то. С одной стороны, мы должны. Дублировать прокуратуру, КГК и прочее, ни полномочий, ни сил, ни средств нету, ни специалистов. а С другой стороны, нам просто говорят, что мы не имеем права отвечать на письма. Кто? Мы не юридическое, не физическое, но, ну, ну, кто мы такие? Даже сейчас то, что есть, не хотят, что мы имеем право разговаривать с осужденными, вот не дают. Это мы досылаем в... по бабруйским СИЗО. Это скаргина на умову от РМА, города Бобруйска, начальнику СИЗО и главу врачу зонального центра эпидемиологии. То, что нам откажет, на самом деле уже достаточно интересный кейс отремливается. А где Бах это будет? прикладом когда мы возьмем в Бобруйск, там нет ресничек, потому что сезон находится в башне, бы два на 20 годов там это помник архитектуры. И э, там не еще не хорош, там не мало ресничек, там окно просто заколочено железным листом и все. То есть просто ковалок металла, два 2 на два 2 метра, ну и фактично люди в темнице. Советую, ребят, тропляйте в Могилевский ВС, фактично евроремонт. Один там беда – это клопы. И, и то с этим так само смагаются. Остальные умовы от, от, от Румани, да? самое наибольшая Беларуси на сегодня. С допомогой тех, же самых наших вот этих скарголовых компаний стало зрозумево, что ремонт начался в 2008 году. Причем и намаганиями Бориселями, где что будет, начали писать скарги, да, что то и не так, то и не так, то и не так. И на самом речь начальство не было супер, и они сами сказали, что вы пишите, потому что ну да, нужно ремонтировать. И там мы отремонтовали вот все. По великим рахункам можем пропоновать вот, я, молодому юристу Ни карьерных проспектов не будет, можем пропоновать Можем твердо облицать всякие неприемности, <с <sanitizer> <с <с проблемы на праце и так далее праца она такая непростая, скажем так, в умовах, какие она в Я думаю, что Дякую, что нам Просто окресливо некие рамки, в каких держава мусить примераться. Суток, правда, не было, были затримания всякие, ну, так, я боюсь, что не сдивишься, раз там Вот тут... на фоне Путха было бы. Ну все. и все, пропал хороший план. Ну, а солнце, солнце не будем прыжок отжать? Нет, так и вот, вот здесь как встать. Это пошли наши друзья милиционеры, которые, как правило, отпускают нас в суды. Они на самом деле очень доброжелательно относятся к правозащитникам. Мы, когда приходим, у нас зачастую уже даже не спрашивают документов и не знают, что это крутые ребята из Весны, что, типа проходите. И даже предупреждают иногда нас о том, что вот сегодня у нас будет проходить вот такой-то вот суд. Поэтому, если хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. В общем-то, они предлагают нам такое правозащитное меню, и мы можем выбирать административные дела, уголовные дела. В 2017-2018 годах мы подали именно Могилевский офис, по-моему, там около там, 7 или 8 жалоб. Вот, и сейчас рассчитываем на то, что Кабинет по правам человека ООН примет какое-то адекватное решение по ним. В основном это жалобы были за марш «Нетунеядцев», когда в Могилеве было задержано около 10 человек. Буквально там пару месяцев назад еще поступила и журналистская жалоба. Главная наша особенность как правозащитников состоит в том, что нам приходится много коммуницировать с властями, выступать между ними и горожанами, как такой своеобразный защищающий пласт. Но в целом, конечно, отношение властей к нам, оно такое слегка. С одной стороны, немного боятся, и с другой стороны, очень сильно как бы недолюбит. А вот на этом превосходном месте Моглевчане должны проводить все мирные собрания Это разбитый полностью стадион Последние футбольные турниры тут проводились, по-моему, лет 10 назад Сам по себе район, на самом деле, крайне глухой, промышленный Как это было у нас на Монстрасе? Мы взяли плакатики, встали посреди этого прекрасного асфальтового поля Набрались жизненных сил, а журналисты и зрители стояли за этим забором И смотрели на нас, как зоопарк С нами стояли милиционеры, и поэтому зоопарк получился разнообразным Правозащитники и милиционер. Вы в каких умовах и поставьте пытайников по некие новые офисы на Кофеварку, дайте нам? У нас великая проблема не макововарки на офисе. Это капец. Кофеварка. По -по -по Помогите, чем можете. Без кофеварки мы помрем.